Всех приветствую на своем канале, в сегодняшнем видеообзоре я вам хочу показать вот такого фиксика нолика, который у меня получился из пряжи. Наполняла я его холофайбером, вязала столбиками без накида и вот как вы видите вязала отдельно разные детальки для э, украшения. В общем получился у меня вот такой вот замечательный нолик, э, ротик я делала утяжки и вот такой вот макушку он имеет. Поясочек с бляшкой, пальчики вот его и ботиночки. В общем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!